Итак, панические атаки. Почему они встречаются очень часто сейчас? Темп жизни очень увеличился. Человек живет практически в уме. Все время что-то просчитывает, пытается контролировать. Происходит отчуждение от собственного тела. Ум боится сойти с ума, боится потерять тело. А тело уже потеряно. Мы не ощущаем своих тел. Мы живем постоянно в мыслях, в потоке мыслей. И вот страх того, что мы его потеряем окончательно вызывает панику, ужас. мы будем восстанавливать контакт с телом, вы его снова обретете и перестанете испытывать панику. Потому что тело это источник удовольствия, наслаждений. Правда, когда приходит страдания, это источник страданий. И как вот их избежать, как поправить свое здоровье, как чувствовать физически себя хорошо, об этом тоже на тренинге. До встречи!